Путин нашел наконец-то себе достойного соперника в виде этого вируса, понимаете? И вот он, он с ним борется. И борьба эта идет с переменным успехом. ДКЧП, СССР. Я прекращаю свою деятельность на посту президента СССР. Я в соответствии со своими обязательствами заявляю о своем выходе из КПСС. Это проект коммерсанта «30 лет без СССР». Я Виктор Лошак, наш сегодняшний гость, специальный корреспондент «Коммерсанта» и главный редактор журнала «Русский пионер» Андрей Колесников. Здравствуйте. Здравствуйте. Вам было 25 лет, когда закончился СССР. Что вы помните, что вы, о чем вы жалеете в этой стране? Ну, хочется сразу сказать, в пику кому-нибудь. Обязательно найдется кому, что все было не так уж и плохо на самом-то деле. Вот. Потом начнешь вспоминать, а что же такого хорошего-то было? Ну, это начнешь вспоминать наравне со всеми, кто примерно такое вспоминает. И воспоминания эти, на самом деле, оказываются довольно однообразные и однобоки. Они касаются, например, бесплатного образования. Да? Ну, я тоже получил бесплатное образование, и надо сказать, что я долгое время думал, что ну, я вот ни за что не получил бы и никогда бы я не поступил на факультет журналистики МГУ, если бы вот, советская власть не, не предоставила мне такую возможность. А почему, собственно, говоря, так? Чем сейчас ЕГЭ отличается вот от такого бесплатного подхода? Ну, моя, моя дочь Маша сдала ЕГЭ, поступила на на психвак МГУ тоже, учится тоже бесплатно на бюджетном э, отделении, ну и так далее. Как только начнешь э, разбирать, даже на таком техническом бытовом уровне преимущество не вы, остается. Вы опередили один мой вопрос. Я хотел вас спросить. Вот если бы нужно было взять в сегодняшнюю жизнь из СССР какие-нибудь три вещи, три качества, три подхода. Вот один понятно бесплатное образование. Что еще два вы взяли бы? Я бы взял своих родителей, которых мне все, больше и больше не хватает. Вот. Но вы же не такого ответа от, от меня ждете, да? Я мне любого ждет. А, вот. а в бесплатной медицине я тогда, слава богу, не нуждался. Понимаете, мы, мы говорим все время о бесплатных вещах. Там бесплатно, здесь бесплатно, и еще вот здесь... Э бесплатно. Да, оно того не стоит. Если разобраться, не таким уж все бесплатным э, и окажется. А на самом деле цена, которую мы платили за это бесплатное образование, э, медицину и так далее, оказывалась э, огромной. Я вот искренне считаю, что Советский Союз, как идея, совершенно пр противопоказан э, журналистике как идее. Журналистика, Советский Союз, как концепция, убивает журналистику и самих журналистов на самом-то деле, и в этом у меня тоже был повод убедиться уже. Мне повезло в этом смысле, как и довольно-таки большому количеству людей, кто поработал на переломе, и там И здесь, да. И понимаете, я же, я же хорошо помню, как на когда уже работал в газете «Ускоритель» института физики высоких энергий, мы поехали на предвыборное окружное собрание в Серпухов, где, значит, были демократические депутаты и, так сказать, депутаты партийные. И там, например, выступил депутат Липорский из Пущино, так его решили взять и захлопать вот эти партийные бонзы, так называемые то есть прокурор, секретарь Портпюро, главный редактор газеты «Коммунист», районной газеты «Коммунист». Просто встали и начали хлопать, и подняли таким образом весь зал, не давая ему продолжать. Человеку стало плохо, и через 10 минут он прямо здесь, на трибуне, скончался. И вот это... Это тоже была журналистика, простите, Советского Союза. Андрей Иванович, многие считают вас главным как бы репортером, освещающим власть. Я так не считаю. Я считаю, что, я считаю что ваша главная тема – это русский характер. Люди, которые тонут на последнем льду, но едут ловить рыбу – Люди, которые травятся грибами, которые знают, что они отравлены, люди, которые... Ну и так далее, и так далее. Как вот русский характер изменился за эти 30 лет? Вы за ним очень пристально наблюдаете. Он, Слава Богу, он и потому, и, и русский характер есть, что он не меняется. Вот э, Очередную, например, заметку исследования русского характера э, я разместил в э, «Коммерсанте» с началом коронавируса, когда... Э, Люди, понимая, что они э, если сейчас уедут, например, э, на, там на Бали, да, ну, они с гарантией там 99% назад не вернутся в течение ближайшего полугода, а многие из них оставили здесь то из-за из чего обязательно надо было бы вернуться ипотекой родителей пожилых и, и некоторые просто детей оставляли мы не говорим про кошек и собак так сказать. и вот они едут я поехал в аэропорт провожал таких людей и вот они едут узнают что ввели институт медицинских справок три часа назад и на Бали нельзя улететь но тогда Значит, им говорят, зато есть билеты там в Таиланд. Говорит, о, отлично, летим в Таиланд. Точно так же, это, это русский характер. Точно так же, зная, что ни за что они не вернутся, и ты им говоришь, ну остановитесь, что вы делаете. Говорят, так мы же уже чемодан собрали. Как же мы можем остановиться? И мы всегда в это время ездим в отпуск. Вы не знаете, что, как вы доберетесь туда, там, там, все, там все перекрыто. Э -э, да уж как-нибудь. Э -э, но русский характер нет. Как не менялся, так он и не будет меняться. Как люди вот, э -э, уходили э -э, самое, с наступлением теплоты э -э, весенней на льдину, в отрыв, да, так сейчас они будут на Бали, э -э, зная, что домой, э -э, скорее всего, не вернутся. Знаете, у меня была Uh, был короткий разговор с uh, первой космонавкой, очень известной, Валентиной Терешковой, uh, уроженцем, между прочим, Ярославской Ярослав. области, как известно, которая абсолютно исчерпывающе ответила мне на вопрос, знает ли она, что uh, вот, uh, на Марс... Скорее всего, это билет в один конец. Она говорила, что очень хочет на Марс слетать. Она говорит, конечно, знаю. Я говорю, вы понимаете, что вы не вернетесь уже просто откровенно? Он говорит, конечно, понимаю. А смысл? Понимаете, а смысл возвращаться, если можно улететь? Вот, вот это... А смысла вот в этом апофеоз русского характера, который не, не может меняться, не должен меняться и не будет меняться, конечно. Мы с вами вместе работали в «Московских новостях» в самую, может быть, интересную эпоху нашей истории во время перестройки, в начале 90-х. Тогда вы скорее не изучали русский характер, а мотались по самым горячим точкам, которые возникали то здесь, то там, то здесь, то там. Какая была самая тяжелая командировка, самая запоминающаяся? Самая-самая запоминающаяся, без сомнения, была первая. Я прекрасно проработал полгода до этого после многотиражной газеты Ускоритель в Московской правде, в отделе науки, школы и вузов у Виолы Михайловны Егиковой. Ну и оказался в результате в московских новостях, в отделе информации, которая вам тоже не понаслышке знакома, где вы тоже вам повезло э, тоже поработать. Конечно, прямо, конечно. прямо скажем. И у нас с э, вами был один и тот же начальник. Да, Александр потому вам повезло и, и мне повезло, потому, потому что у нас был с вами один и тот же начальник Александр Михайлович Мостовщиков, который э, вместе с Егором Яковлевичем отправили меня в командировку в Южную Осетию. Э, как только я вообще появился, как только я начал Сигурд Яковлевым главным редактором Москвы. Главный Настей. редактор Московский Настя. Наверное, три дня не проработал, как уже надо было ехать. Никто ничего не объяснял. Просто командировка в Южную Осетию. Я и поехал. И после того, как мы поговорили с грузинами, нам удалось с помощью российских военных перебраться на сторону. Южной Осетии. И там мы поговорили, я поговорил с одним из таких дедушек, который третий день искал своего сына, которого забрали грузина, он пропал, и никакой связи с ним не было. он говорит, давайте, можете вот, давайте вместе, вам-то они не откажут, вы все-таки журналист, пойдемте на ту сторону, просто вместе. Вот здесь короткая дорога через садик прям. Можно пройти И наверняка Все-таки мы что-нибудь найдем Потому что без этого я жить не могу И мы с ним пошли и, и, и такая Я хорошо помню Такая короткая автоматная очередь Он падает Меня значит Прикладом по голове Он падает, будучи убит Дело в том, что забегая уже вперед Раз так я до сих пор, его с тех пор никто никогда не видел. Я думаю, что он был, конечно, убит. Но даже его тело не вернули его семье. И как и его сына, никто никогда больше э, не видел. Я теряю сознание, когда я приезжаю все-таки в Москву, опуская там огромное количество в целом тяжких э, подробностей. Э, я в самолете сочиняю репортаж, э, предъявляя его Александру Михайловичу Мостовщикову. Э, при, при этом я, э, мне трудно э, пошевелить э, не то что языком, а головой. У меня тяжелое сотрясение мозга, и вообще двигаться-то бы в такой ситуации, наверное, не следует, Но э, Рука двигается, пишет заметку, вот, и он говорит, ты что, ты вообще когда-нибудь писал, ты что мне принес? А Андрей, я думал, мы берем на работу приличного журналиста, ты, а ты кто оказался? Он был так расстроен искренне тем, что я написал про все это. Что, конечно, все это и высказал, так сказать, безпрекрас. Ну, вообще беспрекрас высказал. Да. Слава Богу, да. И это самое единственное, что мне подсказал Александр Михайлович. Вот все, что происходило лично с тобой от своего имени. И вот главная заповедь наша с тобой, на, если мы еще, не дай Бог, как говорится, будем работать вместе. Писать можно только о том, о чем интересно Рассказать друг другу за рюмкой водки. И я, думая вот об этом, держа это в голове, написал этот репортаж. Он его посмотрел, но как, другое дело. Давайте о другом. Сейчас очень оживилась дискуссия по поводу 96 -го года. Правильно ли поступили, консолидировавшись журналисты, борясь с коммунистами и выступая, в данном случае, вокруг Ельцина, собравшись? В вашей биографии есть эпизод, который позволяет сказать, что вы тоже вбили свой гвоздь в гроб коммунистического режима. Газета «Не дай бог», которую выпускал коммерсант и которая попадала в каждый почтовый ящик в стране, это газета, которая рассказывала об ужасах советской жизни, ужасах коммунистического режима. Вот как вы сейчас, спустя столько лет, относитесь к, этому, к этой позиции в 1996 году журналистов, главных редакторов? Стоило ли, не стоило ли? Можно ли было провести это все мягче в дискуссии с коммунистами и так далее? Вообще, мне кажется, что все было сделано именно так, все надо было сделать именно так, как это было сделано ошибок я даже не вижу по моим впечатлениям личным по-другому тогда было точно нельзя и я думаю что это была одна был один из самых драматичных периодов российской истории после которого как вам сказать все действительно могли быть свободны но в худшем значении этого слова. А стали свободны, если не в лучшем, то в очень хорошем значении этого слова. Я, готовясь к нашей беседе, мы часто с вами беседуем, разговариваем, воле неволей пересмотрел несколько ваших интервью. Неожиданно обратил внимание на то, о чем никогда не задумывался. Вы... Зачем-то выступаете в этих интервью адвокатом президента. При этом, как автор, пишущий, как человек, который находится с ним рядом уже много лет, вы не являетесь его адвокатом. Вы ироничны, вы иногда критичны, вы чаще критичны, чаще ироничны. Почему? Что вызывает необходимость? Вызывает необходимость очень простая вещь. Я это, кстати, вот... Господин Дудю сказал прямо, я начинаю защищать, когда вдруг начинают нападать. Если бы Путина наоборот так сказать, защищали, нападал бы, конечно, я в такой ситуации. Но я бы не сказал, что даже, что я и защищаю. Но, но в ситуации вот этой вот, в этой отчаянной ситуации, в которой мы с вами находимся, в которой людей разбрасывает по разные стороны баррикад. В этой ситуации по-другому по и нельзя. Другой, другой разговор сейчас и невозможен. Ты обязательно становишься адвокатом. Ты обязательно все уверены, да он вот оттуда, он с этой, с этой стороны баррикады. А ты не с этой стороны баррикады и не с той... И ты, ты, ты даже не над схваткой, ты стоишь рядом с этой баррикадой и, собственно говоря, не как в 91-м году, в августе, когда, ты, когда действительно надо было быть на баррикаде, а ты скорее, знаете, как, вот из-за чего во многом я продолжаю работать в кремлевском пуле. Угу. Это безумно интересное занятие. И как сказать, это, первое, это первый ряд портера. Вот то, что я занимаю <свист> сейчас. И я сижу вот -вот, вот -вот, и наблюдаю. Ну, я еще работаю много, да? То есть я еще и записываю свои впечатления о том, что я вижу. Иногда, иногда, на самом деле, не надо преувеличивать довольно, редко ты оказываешься за кулисами даже. А ну, вообще а, вы а, создаете а, впечатление, а что я... вы все время за кулисами. А — было, А было пару раз, когда там приходилось на пару минут выходить на сцену да. Даже. Да. и что-то такое сыграть. Вот. Но а, вас а, это греет. — Но э, э, это спектакль. А это спектакль. Надо понимать. Э, э, это спектакль, который влияет на жизнь миллионов людей ежедневно и вот то что у тебя есть возможность которые лишено подавляющее большинство других людей э, сидеть в первом ряду портера и наблюдать за этим да, э, в то время как всех остальных журналистов практически без исключения близко не подпускают к театру та же самому э, вот потому что там потому что режим потому что вот все. я вас хотел спросить как раз об этом вот журналистика, которой вы начинали заниматься, долгое время занимались, занимаетесь, это в целом скептичная журналистика. Сейчас она в массе своей стала ласковой, такой чудесной журналистикой. И возникает вопрос, вот, вот этот, о котором вы говорите, между первым рядом портера, или между портером, или между ложей Бенуара и властью. Какая должна быть дистанция между журналистом и властью? Ну, дистанция обязательно должна быть. Дистанция, я говорил про это и думаю, и она реальная. Это, это метров 30-50. Это для вас. Отделенных таким красным бархатным канатиком. Чуть-чуть провисшим. Вот и все. Дистанция это позволяет... Твоя, эта дистанция это твоя свобода. Там ведь можно услышать столько реплик, да, не предназначенных для э, чужих ушей, да, э, то самое, во время этого спектакля, да, и э, увидеть, э, чем, чем отличается телесуфлер, э, значит, которым пользуется актер, э, играющий там, за главным. Да, есть обязательства не переносить. А? У вас, как члена Пула, есть обязательства не переносить эти реплики? Нет, никогда никаких обязательств, вообще никаких обязательств, могу вам сказать вот честно и с последней прямотой, я никому не давал. И никто от меня никогда их не просил. И так не будет. У меня даже мысль такой не возникает. Вы соавтор первой книги о Путине, от первого лица. Она была написана в 2000 году, когда страну необходимо было познакомить с неизвестным ей кандидатом на роль президента. Это интервью давал, конечно, другой человек, чем тот, который сейчас руководит страной. Это человек, который говорил, что мы часть западноевропейской культуры, это нужно ценить, что государство не может управлять экономикой и так далее. И так далее, и так далее. А что вы тогда поняли о нем, когда сделали, написали эту книгу, взяли это огромное интервью? Ну, — Я тогда примерно вот это и понял. Я видел, что он говорит это искренне. И в этом э, смысле идея о том, что с ним разговаривают, имея в виду, там, по крайней мере, пару стандартов других, более важных для тех, кто с ним разговаривает, а то и 4-5 стандартов систему стандартов. Он, ну, мне кажется, разобрался в этом очень быстро, спустя там, года два-три. Простите, три. что вы имеете в виду как система стандартов? Я, нечего. Я, я имею в виду, когда в глаза говорят одно, а думают и делают особенно другое. Делают другое, думают третье, подразумевают четвертое, с союзниками значит, общаются там по пятому. И, и а далее. в данном случае это был прямой политик, откровенно И так далее. Да, тогда, в самом начале, ему не казалось, что вот в случае с ним именно так будет. И, и прежде всего, может быть, потому что он будет вести себя с ними, ну, по крайней мере, говорить все ясно и понятно до конца. И будет, и будет рассчитывать на так сказать, ответ на откровенность, по крайней мере, в, де, в делах. Вот. Он очень быстро разобрался в том, что такого не будет. Вот и все. А в остальном, мне кажется, он... То есть он окунулся в политику как таковую стал другим уш, человеком? Ушли вот эти э, лишние, какие-то э, с самого начала довольно странные э, иллюзии и, и, и все. И ушли за первые, может быть, пару лет. Так мне кажется. Э, и с тех пор он без этих иллюзий. Ну, прекрасно. Ах, вот ты, я хотел бы вам напомнить, 1 августа 2006 года, вот, обратите внимание на дату, вы сказали на Радио Свобода, в 2008 году Путин уйдет от власти, в 2012 году он вернется и будет нашим президентом 16 лет. Для 1 августа 2006 года это был удивительно точный прогноз, но дальше ваш прогноз немножко не сбывается. Вы ожидали, что власть в руках этого человека будет так долго? Так долго нет. Так долго нет. Я думал, все будет все-таки покороче, но мне кажется, что это все происходит от того, что в нем самом до сих пор не разрешились сомнения насчет его преемника, которому он готов отдать власть, а не это не является уговорами там, самого себя, значит, придумать что-нибудь еще, что позволит остаться еще на один срок. Так, так, так мне не кажется. Мне кажется, что он реально до сих пор теряется в поисках преемника и с этим связан. Ну и, может быть, даже более серьезная причина после 2014 года, передать страну человеку, который не сможет удержать 2014-го 2014-го года. Передать страну человеку, который вот, не справится с грузом, с этим крестом, который взвалил на себя сейчас Путин, угу. и на нас, на всех, кстати, сказать, будем прямо говорить, вот. он не может найти такого человека. Да и вряд ли найдет. В этом смысле, Если он еще пару в этом десятилетий смысле, не найдет. Дальнейший прогноз как будто бы плохой, кажется. Но мне кажется, что, тем не менее, он закончит, закончит вот этот срок в свое, в свое время. Я не исключаю, но вряд ли немного раньше. Как-то об этом ничто не, не, не говорит. Вот еще раз хотел бы вернуться к вашей линии защиты. Мне многое понятно, даже мне понятно, почему президент закрывал свою личную жизнь в начале своего президентского срока, Шла чеченская война и, в общем, терроризм и так далее. Вы почему-то очень твердо стоите на том, что личная жизнь президента не касается общества. На самом деле, конечно, же касается, потому что это сумма знаний избирателя о том, за кого он голосует. Почему мне кажется, что, даже безотносительно, кстати, сказать, к Путину, ведь это речь идет о любом тогда президенте, вот эта а -а -а. позиция, почему вы считаете, что личная жизнь первого лица государства не касается людей, которые его избирают и которыми он руководит? Ну, штука в том, что я никогда так не говорил. Я никогда не говорил, что э, я, я, я так считаю. Э, я всегда говорил, что это он так считает. Я-то я наоборот считаю, что, э, можно, э, что особенно сейчас э, свою личную жизнь можно и, и, и ну, как сказать, подраскрыть. Да? И какие-то события, кстати. Ну да, Тем более первый мне... поворот ключа он сделал. Он сказал на пресс-конференции как-то, что у него есть любовь в жизни. <связь> И, и он, он, он это делает сейчас, он подраскрывает свою жизнь. — Давайте еще пару слов о, о политической журналистике. Знаменитый ваш репортаж о том, как вы ехали в Желтой Ладе с Путиным, тогда премьером, да, если я не ошибаюсь, да, да. тогда премьером по открывшейся новой трассе на Дальнем Востоке. Вы 200 километров с ним проехали, по-моему. Uh -huh. И у вас неожиданно возник разговор с ним о политической журналистике. И вы вы пишете о том, что для него это такая естественная боль. Достают журналисты. А я думаю, что сейчас это уже не естественная боль, а естественная такая ласка, поглаживание. В основном я не имею в виду коммерсант, я имею в виду общую атмосферу, особенно телевизионной журналистики. Вот как вы смотрите на это изменение? Ну, Вы знаете, что за последние год Владимир Владимирович Путин по естественным причинам вообще сократил общение с журналистом. Ну, давно до, до максимума. Страдает ли он от этого? Да нет, не страдает. Но я могу сказать, что... Если посмотреть на наших коллег на пресс-конференции Путина, ты можешь сказать, что правильно сделал, в общем. Ну, как сказать? Между прочим, очень много разных вопросов на пресс-конференциях. Вы зря такие вопросы э, про детей, они тоже возникают на пресс-конференциях. А вы знаете, что я посчитал на одной из пресс-конференций, сколько раз журналисты, э, про которых вы говорите, что они ласковые, да э, задали вопрос э, в очень резком тоне про только что принятый тогда закон Димы э, Яковлева. Девять. На одной пресс-конференции 9 разных журналистов вставали и задавали этот вопрос. — И никак не повлияло? — что-то что А последний, последний год он хорош в этом смысле для Владимира Владимировича Путина. Без журналистов и так все складывается неплохо. Я, я слышал из администрации президента, ну может быть, немного иронично, но, но с удовлетворением уж точно, что... А у нас все хорошо? У нас вот в этом, в этом плане, который нам нужен, это касается и телевизионного, чисто технического телевизионного плана. У нас все хорошо. Вот. Единственная проблема, я вот сейчас от вас не буду скрывать, вот я сейчас пишу про всю эту историю последнюю, книгу, историю последнего года. И она такая документальная, и она получается очень-очень личная. — Это о Путине или о, или о коронавирусе? — О коронавирусе, о пандемии, но и о борьбе вируса и государства. Вот кто кого. И в этом смысле, конечно, она тоже о Путине, потому что Путин нашел наконец-то себе достойного соперника в виде этого вируса. Понимаете? И вот он, он с ним борется. И борьба эта идет с переменным успехом. И у меня... Самое главное в этом смысле. Есть название для этой э, книжки. Э, вот Помните, у меня были там первые две. Может, я помню? видел Путина. Я, я, я Путина видел. Вы мне подарили их, конечно. Да. Не а есть. вторая называлась э, «Меня Путин видел». Э, автором не был я ни не, не, не в первом, ни в втором случае. Название первый придумал Андрей Васильев, а э, второй э, Александр Враамович Кабаков. Вот. А название вот этой книжки, которую я сейчас пишу, Придумал я сам. Она будет э, называться э, «Я Путина не видел». Понимаете, целый год я уже его не видел. Э, и, он, и вот все это время, что я ее не видел, все равно происходили события в моей жизни э, гораздо более решающие, чем как, когда я его видел. Понимаете, э, одна моя свадьба, э, пир во время чумы этой э, коронавирусной, чего стоит, да? Она, это самое, такой залп оптимизма и уверенности в завтрашнем дне и вообще желание в нем находиться дала, как не дали мне вот эти 20 лет, может быть, работы в Кремлевском пуле. Как за эти 21 год изменился Путин? Вы много рассказали уже. Ну, я действительно много рассказал. И, понимаете, это, это, может быть, самый частый вопрос, который я слышу. И, может быть, даже это вопрос, который я даже вот не хотел бы даже слышать. Да, наверное. Вот, потому что это, и, кстати, и главное, от, это, кстати, ответ. И главное, что я на него вам уже сегодня ответил, он не изменился. Потому что в, в его возрасте, и вот и в, и в нашем с вами, да и в возрасте вот моих дочерей, вернее, моей дочери, наших с вами дочерей, допустим, да, человек, человек уже не может поменяться. Вот. Это нереально просто. Никак не изменится забудьте об этом. Чтобы Путин стал хуже, например, или лучше. А если завтра примут решение, такие решения принимаются сейчас сплошь и отлучат вас от президентского пула. Что это для вас будет? Ну... Это не то, что это я не, хотел накаркать. Не, не, не надо нас пугать. Вот отлучат отлучат. Во-вторых, давай иди отлучи еще сначала. А в-третьих, вопрос так вообще никогда не стоит, будем прямо говорить. Но э, если бы такое случилось, что я перестал, если бы я перестал работать, они а не отлучат э, в президентском пуле, э, э, я не знаю, чем бы я дальше стал заниматься. В этом э, ну, в, Но внутри этой главная, главная чудесность моего состояния. да, Потому что, э, скорее всего, скорее всего, я бы продолжал заниматься журналистикой, вот, потому что это единственное, чем я э, умею заниматься. Хотел сказать, по-настоящему умею заниматься, но это не так. Единственное, чем я вообще умею заниматься э, хоть как-нибудь. Спасибо вам большое. Получилось, что это была беседа двух любителей одной профессии. Спасибо большое за этот разговор. У нас в гостях был Андрей Колесников. Это проект Коммерсанта 30 лет без СССР». Че, не хочется заниматься журналистикой? Слишком далеким уже от народа, Андрей А От журналистского народа.